Поздравляем нас всех с праздником Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией За нашу родину! За победу! Российские знаменитости, которые поддерживают Путина и войну против Украины и представляют угрозу национальной безопасности Украины все еще имеют свои активы и недвижимость в Европе и США. тех ребят Которые, которые отстаивали в то время, пока мы пели, зелились, Они отстаивали нашу страну, нашу Родину на боевых позициях. Военнослужащим российской армии посвящается на сцене народный артист России Олег Казманов. Слава Родина! Нас позвала! За справедливость! За Россию! Россия, вперед! Мой лучший друг – это президент Путин. Именно мы оставим им в наследство. Свободную открытую Россию и, конечно, свое доброе имя! Приезжай Байден на саммит НАТО в Европу, а там сидят Шольц и Макрон, и в карты играют на рубли! They and their property must be non-greater.